Данат. Представь, пожалуйста, фамилия Мишца. Первенков Максим Андреевич. Свой местный год рождения. 24 26, 2000. Место проживания. Город Курс, Курс-Вобос. Где служите? 38-я гвардейская бригада управления ВДВ. Часть 54-164. Нахождение. В части? Да. Щелковский район, город Удвежье озера. Алло. такое? В Крыму Здесь ехали в командировку Где? в составе бригады, где-то в Крыму, мы не знаем место. Состав бригады какой? Вся бригада, дело как не знаю, нам запрещено. Автомобиль откуда взяли? Там был в городе и подалял. Я зашел покушать, стоит машина. И все. Почему вы отказываюсь выполнять требования об остановке? Если вы Ты дурак? Не знаю, я могу объяснить. Ключи от машины. В, машине? Здесь, в, в машине? Да. В замке запугане. Да. За так точно. Автомобилем. Конечно понимал. Да понимал.